Друзья, всем привет! С вами канал ⁇ Субъективное мнение еретических людей ⁇ программа ⁇ Что делать ⁇ Иными словами, проводим прямой эфир, где обсуждаем актуальные новости и даем им нашу оценку. И мы ваши ведущие Алексей Ладно и Алексей Громов. Как всегда, начнем с костромских новостей, да, наверное. Да, давай с новостей Начнем с костромского моста, да, наболевшая тема уже. Ну и, и вообще мотив моста так или иначе будет присутствовать по всем новостям, практически сегодняшним. Ну, первое о чем хотелось бы сказать, то что начался новый тут на днях недавно начался новый этап строительства моста то есть если не строительство а ремонт Поста, моста, моста то есть это все да. что могли собрали уже да сейчас будет именно строительство вот, как бы если было сейчас был до этого разрушения сейчас будет быстрее ну просто демонтировали слой асфальта демонтировали слой старого бетона сейчас будут делать новую гидроизоляцию накладывать туда бетон да. и сверху этого бетона делать Непосредственно уже асфальт Кстати, говоря, там еще вырубили отверстия технологические Для восстановления профлимневой канализации Которая была, кстати, уничтожена, как по в 90-х годах И, значит, будут демонтировать уже линию электропередач Столбов освещения Виктор Емец, кстати, довольно позитивно высказался О э, ситуации с мостом, который сейчас, на данный момент э, В общем, говорит, работы идут Основная задача, которая сейчас поставлена перед работниками, это закончить все до 1 ноября, что 1 ноября уже были, было открыто движение, потому что уже будет 1 ноября СМО, вот эти пробки. И он уверен и заверяет нас о том, что качество работ будет на высоком уровне. Ну только я так и не понял, неужели вот просто... То есть они, получается, по-русски говоря, делают гидроизоляцию, бетонную стяжку, и надо служить асфальт. Там, вот ты слышал, был такой скандал в интернете, связанный с тем, что там же какие-то есть тросы, и они вроде как ослабляются. И ремонт должен заключаться в том, чтобы восстановить натяжение вот этих тросов металлических. Не слышал ничего такого? Нет. Но в любом случае, ремонт идет. Я так понял, что и снизу сваи каким-то образом восстанавливаются вот эти вот Который держит непосредственно мост то, что называется. Хотелось бы перейти к следующей э, такой новости, которая тоже, мне кажется, связана с этим мостом, с этими пробками. Дело в том, что костромичи отправили сотрудникам ГИБДД 1200 заявлений о нарушениях ПДД. То есть граждане активно проявляют свою позицию, да, граждане недовольны и отправляют видео, фото, и, как сообщается сама пресс-служба ГИБДД многие водителям просто надоело терпеть грубость на дороге, когда их э, кто-то подрезает. именно ну, для... это вот то, что они призывали, блядь. от, от и... Призывали, то есть пишите нам, не, не деритесь но... на дорогах, да. не резьте друг друга. Но... 30... Ножиками вот такими, как тот дедушка. Во, вот такой ножик, вот такой ножик у него. Более 30% материалов после проверки нашли свое подтверждение, кстати. То есть, ну, были наказаны. Вот на примере я, про... я прочитаю, вот водитель... Опеля, его наказали за то, что он, например, уехал, выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении. Вы знаете, как считаешь, вот это хорошо или плохо вообще, когда люди принимают такое непосредственное участие в том, чтобы, ну, наверное, в на дорогах. Да, конечно, это хорошо, это гражданская позиция так проявляется. Можно смело сказать о том, что теперь костром костромским нарушителям нужно держать ухо во востро и стремиться к дисциплине. Если вас не заметили ГБДД, это не значит, что вы останетесь безнаказанны. Как бы... Я бы. Я сказал такая европейская позиция, хотя вот наша такая знаете, восточная... у нас менталитет, как бы стучать, как бы. стучать, да. Это ужасный менталитет. Вот То это, а это откуда происходит? Это в принципе вот слово стучать. Это ведь такое зоновское чисто, да. понимаешь? То есть, когда вот есть вертуха и власть, да, на зоне, не бей по столу, камера трясется. Когда есть вот эти вертуха, которые, власть, которая в тюрьме полностью уже отдалена от людей, да, а есть тот, кто сидит на зоне. И вот стучать, то есть сотрудничать, сотрудничать с властью, это всегда как бы плохо. И вот это отсюда же идет в этом зарыт это корень-то. То, корень -то. Ну, что то есть, люди сказать? призывают никогда, никогда не сотрудничать с властью, а это же очень плохо. Мы должны сотрудничать, мы должны наводить порядок сами в первую очередь. Да. Хотелось бы теперь поговорить о врачах. Дело в том, что поступила такая новость, что в Костромской области утвердили порядок единовременных выплат молодым врачам, ну как молодым, то есть специалистам, которые моложе 50 лет. Если ты работаешь в городе с населением меньше, чем 6 тысяч человек, ну, например, вот взять тот же город Плюс, про который мы недавно делали выпуск, то, чё, хлава, вам, шария, то вам как врачу будет произведена э, выплата в размере э, полмиллиона рублей. В Это принципе, много. хорошая сумма. Ну, такая же тема была. Ну, хотя не купишь, квартиру не купишь. На полмиллиона квартир... А, ну, а если как... у кого-то сложное финансовое положение, это выход. Нет, Леша, понимаешь, ну, смотри, полмиллиона рублей. Вроде бы такая сумма серьезная, но как серьезная? Ну, как, грубо говоря, бюджет годовой, да, какого-то человека, ну, ну кстати, не слишком большой, не на слишком большой зарплатой. Но тут ведь к чему, почему до 6 тысяч человек проживание? Вот и правильно сказал про город Блез, да, вот этот ролик был. Вот маленький городишко, где взять врачей? Вот абс... это мотивация, как мотивация ехать туда и работать. Но работать как? На всю жизнь там работать? То есть Нет. ты получишь эти полмиллиона, купишь там какую-то квартиренке. Там всю жизнь будешь работать, что ли, в этом плюсе. Они не будут там всю жизнь работать, стопудово. Проминишься ситуации даже если им дадут полмиллиона, там работать не будут. Просто такая мотивация, чтобы люди туда просто пришли. Просто пришли в этот город. Следующая новость, также связана с Костромой. Тоже печально. И гораздо печальнее, я бы сказал. Дело в том, что в Костромской области фонд капитального ремонта актуализировал план ремонта многоквартирных домов на 2017 год. И сейчас идет э, организация этого полным ходом. Но э, они столкнулись с такой пробле проблемой, как недобросовестные подрядчики. Подрядчик, э, компания, ну, здесь не, не оглашается какая, она взяла под свое крыло 40 объектов. Но до сих пор ни на одном объекте, спустя огромный период времени, работы даже не начинались. И было заведено дело, то есть это все выясняли в арбитражном суде, и в итоге теперь на 83 уже объектов идет ремонт, на одном он уже даже завершен. Ну то есть, э, э, это, кстати, компания называется ЕИРКЦ, вот. И она еще теперь по договоренности даже будет печатать квитанции для жителей о том, сколько денег есть на счете Нет, дома. Нет, это просто будет печатать информационно. Это единое да? а, ну, вот они кассовый будут, центр. они, то есть, будут печатать ли ну, просто доходы. Нет, а они там, будут, там, сколько там там, расчет на расчетном счете просто висит. Там еще просто была в том проблема, что эта процедура была непрозрачной, то есть люди вкладывали деньги, да, и они точно не знали, какую сумму там надо, то есть они не знали, на что то деньги идут. И... Мне кажется, подрядчик этим пользовался. А ну, ты знаешь, что жилищный кодекс, например, такое понятие что существует в Российской Федерации. Mm -hmm. Есть жилищный кодекс. А ты где думаешь, вот в Европе, кстати, такое понятие вообще не существует, жилищный кодекс. Потому ну, что СССР к нам пришло. Да, это именно оттуда к нам прилетел, этот жилищный кодекс. А ты вкус, например, что если наш дом, в котором мы проживаем многоквартирно, признают аварийным и какая-нибудь организация предпишет его снести, за чьи деньги будут сноситься этот дом? За наши. Да. Вики? В жилищном кодекс написано, Нет. что ты же сам же свои бабки будешь его сам ломать. То есть, понимаешь, вот настолько несостыковка вот этого ЖКХ, жилищного... ЖКХ вообще в России уже давно проблема. Вот этого жилищного кодекса с тем, как бы, уровнем развития общества, полностью несостыковка. У -у -у. То есть, на людей сейчас вообще скинули все. Капитальный ремонт, лифты там все, тут у нас капитальный ремонт, текущий ремонт, все задержали, на думают про какие-то выборы, а... когда у них реально голова забита ЖКХ, уже. Да, а фактически доходов-то нет, на доходы-то нулевые. То есть это все строило совершенно по другую систему, да? Когда система отопления там была от ТЭЦ, совершенно не учитывалось ничего. Так? Я имею в виду, то же самое тепло. Uh -huh. Теперь наставили везде счетчиков, и люди должны платить вообще за все. Правильно это или нет? Конечно, это неправильно. Это неправильно. И вот то, что они сейчас делают с этим, как его называют, с беспределом, связанным с, как это называется, там, господи, почему мы сейчас? Э, с поглядчиком? -то ну вот это капитальный ремонт-то. Uh -huh. есть капитальный ремонт это вообще чушь. То есть ты куда-то ложишь деньги, блин, и тебе там что-то когда-нибудь, когда тебе понадобится. А факт? А может тебе скажут, твой дом вообще под снос? Друзья, теперь хотелось бы поговорить о том, вообще какие профессии на данный момент востребованы в нашей области, и какие самые, самые профессии высокооплачиваемые в нашей области и в Костроме. Э, в этом да городе. я тебе сейчас скажу, расскажу, какие самые профессии самые оплачиваемые в нашей области? Здесь вот пишется о том, что работодатель готов платить 120 тысяч э, э, профессионалу отделочных работ. Да хрен два! Самые высокооплачиваемые профессии в городе Кострома и Костромской области. Первое. Это полицейский, второе это военный, третье это Росгвардия, в принципе, та же самая полиция. То есть самая высокооплачиваемая специальность сейчас это силовик. Ну вот, э, все-таки по информации К1 News сформировали они топ оплачиваемых вакансий. Ну, это вакансии, понимаешь, вакансии. Так как девочник Мы... универсал рассчитывает на 120 тысяч в месяц, менеджер по продажам ювелирных изделий тоже 120 тысяч. Ведущий программист 100 тысяч. И руководитель регионального отдела продаж э, от 35 до 150 тысяч. И ведущий агроном 100 тысяч рублей. Итак, вот ведущий агроном мне, блядь, больше всего нравится. Вот где интересно это? Где вот, обратиться? Вот я ведущий агроном за 100 тысяч, бля В Кастрововской области, блядь. Да хрен поверю, блин, в жизнь! Ведущий гастронома, агроном за 100 тысяч рублей. Замечено то, что какие нехватка, в общем нехватка работников в каких сферах? В сферах продаж и в банковской системе. То есть вакансий очень много именно на эти. Кстати, после силовиков это банкиры. Там, кстати, тоже зарплату очень сильно съехали. Ну и последняя новость про Кострому, она довольно позитивная, если сравнивать с, с предыдущими. С предыдущими такая, да, на позитивчике получается. Дело в том, что Костромские супруги обманом у своих родственников и друзей... Э в общем, украли, можно говорить так, 57 миллионов рублей. Ну, они предлагали просто брать кредиты и отдавать эти кредитные денежки им. И они эти денежки как бы могли пристроить ну, еще лучше, пап, понимаешь? Сначала... Нет, я понимаю, как просто им все равно давали-давали, друзья? В итоге они, сколько там, у 56 друзей заняли 57 миллионов. Нет, ну, понимаешь, они ведь... Ну, тут вот, вот преподносит информацию типа лохи просто, понимаешь? Ну, лохи их развели. А вот я не верю, понимаешь? Вот я не верю, это просто лохи. Вот тут информация вот в этом информационном ресурсе подносится, что типа, а что вот вы, вы дурачки, вас развели, а я вот думаю, что у людей действительно был реальный план какой-то, чтобы зарабатывать деньги. И там же пишется, что они хотели покупать землю, да? не трое они... там недвижимость нет, нет, нет это они э, причину они друзьям говорили вот якобы я предприниматель хочу покупать землю да а в итоге они ничем не занимались ну, и не думали, деньги знаешь. не знаю куда улетали я честно говоря в этой информации очень поверен. мне кажется ну, тут что-то притянуло не самое то нет, ну, само равно, это, что да. тут позитивного и смешного то что когда все таки их раскрыли женщинам э, жена то есть если муж немного пассивно, он там... Но она его там типа в да, была. да она, она основная она... была? Да, она основная была. Когда ее притянули за уши-то за это дело, она притворялась умственно отсталый, больной в общем. И в результате, конечно, определенных э, тестов и экспертиз выяснилось, что она абсолютно здоровая. И теперь ей э, грозит 6 э, лет тюрьмы. Хотя вот я не знаю, вот, честно говоря, косить под дурака сейчас, мне кажется, очень опасно. Как говорил один знакомый. Тебя посадят в психушку, а это не тюрьма. Тебя там лечить будут. Может, я погорячилась под рук, то горячил, Ну, -то. в Лекове с ехала бы. я может он думала, что какие-то там мега условия психушки. Да. Ну, так, да ну, мы с костромскими новостями у нас, по крайней мере, все, друзья. Да, вот тут, кстати, была такое событие очень интересное: так называемая кровавая у нас 7 августа луны лунное затмение, то есть когда Земля затмевала Луну и часть ее как бы прикрывалась и в, в этот момент Луна показалась такой очень кровавой. Кстати говоря 20, 21 августа будет солнечное затмение будет солнечное затмение. Кстати между 7 и 21 августа 14 дней почему? День недели но штат Значит... цикл Луны 28 дней то есть между новолунием и полнолунием ровно 2014 дней ровно 14 дней то есть 7 августа было у нас что у нас было полнолуние а 21 августа будет 2 то есть Солнце и Луна будут идти по небосклону в одной точке фактически Солнце на лу... Луна наложится на Солнце мы можем в Я к чему-то все говорю -то. вот такие события астрономические они в принципе достаточно редко происходят и это кто ну, кто занимается астрологией Понимаешь, что ждут какие-то такие колоссальные события в стране. Такие вот астрономические явления они происходят очень редко. Вот произошла вот тут еще такая годовщина печальная. Это бомбардировка Хиросимы в соединенных Штатами Америки в конце Второй мировой войны. Ты вообще mm -hmm. как к этому вот относишься к бомбардировке Хиросимы? Ну, Хиросимы? Ну, конечно, наверное. Да, да. Как просто к этому относиться негативно, конечно. Плохо, что такое происходит в мире вообще. А почему американцы надо пошли? Вот есть такая версия, что они, типа, это был совершенно необдуманный шаг. Это просто показать Советскому Союзу, что у них есть ядерное оружие, чтобы запугать и прочее. Но а вот не У, у не японцев не есть были такие вот, например, Камикадзе, слышал? Угу. То есть они брали свой самолетик, и ничего не могли американцы поделать, они просто его направляли там в какой-то корабль. И самолетиком фактически одним уничтожали целый корабль. И, в принципе, и я японцы. Не просто. Японцы ведь очень, очень такая. Нация такая. Э... Менталитет, конечно, у них отличается от э, очень своеобразный, да. своеобразный, менталитет очень. Если да... их разрушили, они заново встанут на ноги, заново все построят, как муравьи просто. Посмотри, ты сейчас сильнейшая держава, да? Я-то думаю, что вот то, что произошло в Хиросиме, на самом деле, это может быть даже, с одной стороны, арт такой ужасный. Но с другой стороны, все-таки это. Может быть даже вынужденный шаг в Соединенных Штатах, потому что они просто захотели остановить кровопролитие, чтобы остановить тех же камикадзе. Потому что а как, это все равно, что война с одиночками, убийцами. Угу. Ну не знаю. Так, кстати, тут Владимир Владимирович Путин выступил о том, что пох похороны в Российской Федерации должны быть доступны и производиться в одно окно. Вот буквально так вот. Как-то почему чему-то про бахрана заговорил. Да как ну, у нас вообще, на мой взгляд, идет какая-то все-таки связь власти и христианского вот, РПЦ. -то... Ну то видно, очевидно, что они везде. Ну, там, очевидно, да, что лотника, они взаимодействуют, взаимодействуют да. Да-да. Дарят яхты и этого не скрывают, как бы э, вообще ставится под сомнение, что у нас светское государство. Ну что, я отношусь к этому э, отрицательно, поскольку я сам атеист. Я вообще против. Французы не хотят платить за жену Макрона. Тут Макрон захотел своей женушкой старенькой. Скучная она его там старше этого Макрона. Mm -hmm. Не? Такая она же бабулька. Хотел она какую-то государственную должность поставить. И народ тут такой кипиш поднял. Там демонстрации, митинги, это свисты. Про интернет я вообще мало что там завалили. То есть, ну не хотят они за жену Макрона платить, понимаешь? Налоговики, налогоплательщики Франции. А мы платим за всех, да? Угу. ничего-то как-то не возмущаемся. То есть это хорошо, я считаю, что общество показывает этим самым, что как? они не будут терпеть беспредела а, и не будут влиять. Они показывает, что на самом деле власть в их руках вообще. Да, вот, правильно, вот я с тобой полностью согласен. Общество показывает, что власть в их руках и в любой момент они Макрона просто да. и нахер. Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР, Китай против проголосовал, Стачек. Почему? Почему Китай против проголосовал санкций? Против КНДР? Против... Ну да, санкции КНДР. Ну нет, вообще, понятно, какими бы ни были между Китаем и КНДР сейчас отношения, нужно понимать, что это географические соседи, да? Угу. И вражда, чисто из-за географических соображений, им невыгодно. Они вообще, по сути, географические союзники, если так вот, если рассматривать всю историю в ее целостности, то получается так. А вот какие у них экономические, политические отношения, это я в подробностях не знаю, но думаю, точно врагами эти страны никогда не будут. А я бы сказал, что географические, не только географические, а в первую очередь... Ге... И идеологически они очень... Да, идеологически. Потому что это все строят... вообще. КНДР вообще говоря... Нет, не только что... КНДР это вообще говоря... Кто создал КНДР? Советский Союз. Mm -hmm. Это, как говорится, плоти кожа Советского Союза КНДР. Кто создал Китай? Мао Цзэдун фактически на коленях приполз к Сталину, чтобы он помог ему оружием, чтобы наконец прекратить вот эти... Беспредельные опименные войны. Китай же был полностью разрушен. И фактически не идеологически, очень близки. Всегда КНДР поддерживал с Китаем, и то, что они выступают против, но ну, это вполне логично. Я сейчас не буду, не знаю, как-то одные будут разрубать. То есть, с одной стороны, КНДР там начинает что-то, какие-то вещи вообще, которые угрозу всему миру наносят, а с другой стороны, ну. Не знаю, с КНДР непонятно, честно говоря, что будет. Сейчас очень все заострилось, это дело, но в любом случае, наверное, это в ближайшее время будет решено. Мид пообещал снизить зависимость от доллара как расчетной валюты для рубля. Кому-то пообещал? мид пообещал, но это я гражданам РФ, гражданам РФ пообещал. Понимаете, при чем тут мид? Причем тут рубль? Причем тут расчетная валюта, причем тут, при тут доллар, и причем тут МИД, и причем тут пообещал. Причем тут мы. Не, кстати говоря, смех смехом, а в принципе это очень далеко идущий как бы такой намек. Вот сейчас долго очень обсуждают, а чем мы ответим на санкции? Не мы, а они, не мы. Они чем ответят на санкции? Да я не Ни хрена не, насрать. Они же как делали, они зарабатывали бабки здесь, а тратили там, за бугром я имею в виду. Сейчас и санкциями этими прикрыли эту штуку. И как они будут отвечать? Вот МИД сейчас что-то говорит. Я слышу только три слова. МИД, доллар, рубль, расчетная единица, зависимость, блядь. И знаешь, что мне сразу в голову приходит мысль? Что? Хрен вам не доллары. Ребята, вы не будете иметь долларов, свободной, возможности свободной покупки валюты в Российской Федерации. И все. Понимаешь? Угу. И мне сразу настораживает вот этот. Вот это. Когда я только слышу эту ночь, мне сразу отрой, блядь. Тут хоть как-то можно бабки сохранить. Ты их Грефу принес, он взял, принес по 10 процентов, в конце он тебе нарисовал 5. знаешь, Сказал, у меня вот тут договорически написано, мелкими буковками, блин. Кадыров. Здесь поосторожно. Да, здесь надо как-то, блин. Я Кадыров. даже не знаю, комментировать, не комментировать-то. Сказать-то сказали, Кадыров, а что дальше? А -а -а. Короче, они тут обсуждали. С Павловским таким перцем о роли Кадыров в Кремле. Иначе Кадыров сказал, у нас есть хозяин по чисто по восточному. Вот Понимаешь, насколько вот все-таки сильно мы ментально расходимся с людьми, так скажем, востока. Вот для нас это вот, ты знаешь, да, вот Это совсем закончится. слушай. Вот для нас это вот прям вот нас выскоривает. У нас вроде как бы одна страна, да, но вот если я приеду, вот, например, в ту же Махачкалу, я просто не смогу там жить. Тупо неделю прожить я там не смогу. Я не смогу ходить там по улице. Мне там будет неприятно общение с людьми. Также и здесь, если из Махачкалы приезжает к нам, допустим, в Кострому человек, ему адаптироваться очень сложно. Общение с людьми складывается очень сложно. Но он и общается с смещении... своими ненаверцами. Вот так, а потому что с, с нами очень сложно общаться, потому что смеш... смешение культур происходит. Получается, Против... вот винегрет ви... ви... это... получается национальный. Да, да, винегрет национальный и такое, смешение и... Мы друг друга не понимаем. Конфликт, конфликт мировоззрения происходит, да, конфликт мы... просто. Непонимание просто. даже, вот такое. Сурик смыло вод... водой. Знаешь, какая версия существует? Mm. Но китайцы мучат там это дело Что-то там прикрывают водичку Затапливают эту цирию Для того, чтобы оттуда просто все мотали Как ты веришь в это или нет? Ну не знаю, смутно это все зло стать новость Индонезия купила истребители Российской Федерации Знаешь за что? За пальмовое масло ну неплохо. Ну... Сколько у них там ну, этого пального масла? Пруди, пруди, наверное. Ну да. Видимо, Понимаете? за что-то другое не заходили ну, Как покупать. в свое время Саудовская Аравия за них все можно купить. Бля, да. вот эта новость вообще просто вышибает мозг. Долг Роснефти 2 триллиона рублей, бля. <как> Здесь качают нефтяру, загоняют ее в трубу от Советского Союза. И каким-то образом 2 триллиона рублей нахабутали долгом, блядь. Эффективные менеджеры, бля, без комментариев вообще. Кстати, Ходор что-то написал там такой у себя в Твиттере, бля, типа такого же. 2 триллиона долгов на Да вообще я, блин. Вот, кстати, у Дальцова, который участвовал в акциях в 2010 году после выборов Путина, там много протестующих, был он вышел из тюрьмы, и он на своей пресс-конференции заявил, что Навальный виноват в том, что он провоцировал задержание Хочет он сотрудничать с коммунистической партией Российской Федерации. Как ты это ты прокомментируешь эту новость? Значит... Навальный как-то тебе ближе? У Удальцов, то есть вот он ну, был в команде, он... он считает, что его там... С Навальным был в команде. Навальный. Ну он не с командой в Наваде, он принимал участие вот в этих вот манифестациях десятого года, да. когда еще не надо было за то, что ты вышел с бумажкой или с бэджиком на улицу писать такую вот разрешительную записку сначала в администрации. Ну, сегодня там, в общем-то, реальные протестные акции были, где они, в общем-то, говорили, что у них украли голоса, что все выборы поддельные. Вот, и там были люди, которых посадились, и денег был такой, вот, удальцов. Он реально посидел, сейчас вышел, у него была пресс-конференция, он обвинил Навального, что он провоцировал задержание. Провоцировал задержание. Провоцировал задержание, что он, ну, значит, это... Что он, дальше, вот этот удальцов сейчас хочет сотрудничать с Коммунистической я, партией Российской Федерации. Я, да. я конечно... Не знаю так близко Алексея Навального как человека, я с ним не общался в жизни, но я его знаю там не больше, чем люди, которые смотрят его стримы и видео. Но впечатление создает не как провокаторов, впечатление создает человеку, которого просто есть мнение. Провоцирует зачастую власть. Власть провоцирует. Слушай, да. И кстати, да, вот насчет провокаций. Очень, кстати... <связать> э, вот, вот, вот, если касаться темы провокаций, очень сложно вообще доказать, кто кого спровоцировал. Если, если нет видео доказательства, то на словах э, никому верить, я считаю, нельзя. А ну, я что, считаю, что это что... такое тонкое дело вообще. А я когда тут новость увидел, мне как-то, знаешь, стало страшно в том смысле, что человек шел-шел и в самом конце фактически просто слился. А почему я это понял, что он сказал, что он будет сотрудничать с коммунистической партией Российской Федерации? Там а у ловится. нас нет коммунистической партии! Это не коммунистическая партия. Это шестерки. Да. То есть, если бы они были коммунистической партией, они бы защищали трудовой народ. А он сейчас заходится в страшной кабале. Почему коммунистическая партия не защищает трудовой народ? Фактически нет защиты трудового народа. Если Дальцов сейчас при... прицепляется вот к этой коммунистической партии и перед этим говорит, что кто-то там его на что-то провоцировал, мне все понятно. Ну, надо понимать, он просто слился, понимаешь? Ему сказали, партия. там может быть на зоне. Ты вот выйдешь, ты давай вот так вот скажи. Все коммунистические партии, все ЛГПР, все партии, которые сейчас легальны, нужно понимать, что они э, никакого, э, настоящ... никакой, против... никакого настоящего движения не имеют. Это все, это все пассивные и формальные партии. Они и полностью причинируют, да. Причину мы знаем, они... и мы бы могли вам рассказать, но это будет чуть позже. И кстати, в целом, в целом, о, в ЦИОМ. Тут.. Сказал о революционном, о революционном запросе в Российской Федерации. Кто-то на, на революцию подал. Запрос, то есть они так вот под, под, под, поспрашивали, посмотрели, сказали, ну ты сейчас так формулируешь, что в России есть революционный запрос у населения. Да, ребята, я... осторожнее, смотрите, вас за закроют для... Ходил, собирал там, делал опрос. Но я думаю, если бы я спрашивал про революцию, мне бы никто ничего не смог сказать, опять же, по причине того, что люди боятся. Да. Мне, мне боялись сказать люди на камеру то, что они против Путина. То, что они заколосовать за него не будут. А тут, про, про, если бы я начал говорить про революцию, они бы меня просто послали все. Вот особенно вот люди, как, да даже молодые боятся. Люди, которые в среднем и старше в возрасте, они тем более вообще по, против Путина ни слова не говорят. А молодые, э, за исключением некоторых, боятся. Да, страх. Страх. Кстати, тут Дмитрий Анатольевич Медведев, плюс, видать, пожил. Я думаю, что больничку он подремонтирует после нашего видео. И решил заняться, знаешь, чем? Очищением Волги. И он уже посчитал, что отсточных вод. И он уже посчитал, что за 257 миллиардов он хочет очистить Волгу отсточных вод. Как ты считаешь вообще, вот, насколько не... сильно сточные воды влияют так, ну, на Волгу? Он хочет так, я так понимаю, этот... отмыть Волгу, да? Да, Отмыть Волгу, да. Но я думаю, у него никаких шансов уже сейчас нету. Ну вот, давайте последнюю новость. Эквадорский Ленин продает самолеты, чтобы накормить бедных. Интересно. Вот там такой Ленин есть, у него фамилия Ленин. Кстати, вот именно не просто случайно а именно назвали в честь Владимира Ленина. И вот он сейчас, там у них очень тяжелая экономическая ситуация. И он прода продает самолеты, какие-то там еще, так скажем, средства, транспортные средства, чтобы просто-напросто дать людям еду дать людям какие-то медицинские минимальные, минимальное обслуживание. То есть это очень такой ну, красивый и достойный шаг. То есть... Ведь мы не призываем людей не летать на самолетах. Дима, мы не призываем тебя жи... не жить в Миловке. Мы говорим о том, что если ты живешь в Миловке, и у тебя шикарные особняки, и пол там ближайших районов работают у тебя там получают нормальную зарплату когда в других местах заработать невозможно понимаешь это режет глаз это глаз режет очень сильно и в любом случае это приведет к конфликту в обществе ты наведи порядок в стране и живи нормально там никто тебе ничего не скажет у нас заработанные деньги а если кругом не счета ну не надо наглеть во первых да, да не надо наглеть я стою полностью согласен надо наверное закончить да друзья Подписывайтесь на наш канал, если вы вот смотрели этот стрим до конца, вы большой молодец. Смотрите нас дальше. Каждую неделю будет программа «Что делать?». Всем пока! Всем пока!